Приводи к тому, что работаю вовсе, мы хотим, чтобы у нас было нормальное рабочее место. Стол хороший, компьютер, кресло, соответственно. И я нашел на улице города Москвы, вполне большой церкви, очень интересный пример требований к рабочим местам тех, кто просит подаяние. Посмотрите, на каких стульях будут сидеть эти люди. Ну вот, если вы видели, у них нормальное офисное кресло, то есть это такие обильные работники, которые хотят, чтобы им было очень удобно.